Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак – как исцелиться с помощью мыслей». Проанализировав поведение параноиков, мы можем сказать, что они живут в постоянном стрессе. Тогда может быть стресс – это и есть психосоматический канцероген? На самом деле уже давно врачи заметили, что после того как у людей в жизни происходит нечто, вызывающее стресс, вероятность их заболевания увеличивается. Многие обратили внимание на то, что после сильного эмоционального потрясения у пациентов не только происходило обострение болезней, которые обычно связываются с эмоциональным воздействием, таких как язва, повышенное артериальное давление, боли в сердце, головные боли, но и повышалась их восприимчивость к инфекциям, склонность к кардикулиту и даже несчастным случаям. Между стрессом и возникновением заболевания существует настолько тесная связь, что иногда по силе перенесенного человеком стресса бывает возможно предсказать его болезнь. Еще в 1920-е годы Ганс Селье проводил в Пражском университете исследования, которые доказывали, что эмоции могут вызвать заболевание. Современные данные, основанные на наблюдениях за людьми и животными подтверждают результаты, полученные силье и вскрывают те психологические процессы, посредством которых эмоциональные реакции на стресс могут сделать человека восприимчивым к тому или иному заболеванию. Эти открытия невероятно важны для онкологических больных, поскольку они доказывают, что эмоциональный стресс может подавить иммунную систему и таким образом ослабить естественную защиту организма от рака и других заболеваний. В другой классической работе «Хирургическая патология», опубликованной в 1870 году, доктор Педжетт отразил свою убежденность в том, что депрессия играет главную роль в возникновении рака. Он писал, что случаи, когда сразу после сильных волнений, неосуществившихся надежд или разочарований, следует рост и развитие рака настолько чисты, что вряд ли приходится сомневаться в том, что душевная депрессия является серьезным фактором, способствующим развитию онкологических заболеваний. Что вызывает стресс? Какое-либо экстраординарное внешнее событие. Если же сразу после стресса следует физическая реакция на него, человек бежит или дерется, то есть фактически выражает эмоцию, страх, гнев, воздражение, стресс не наносит ему большого вреда. Но когда психологическая реакция на стресс не получает разрядки из-за возможных социальных последствий вашей драки или побега, то в этом случае в организме начинают накапливаться отрицательные последствия стресса. Это так называемый хронический стресс, стресс, на который организм соответствующим образом своевременно не отреагировал. И именно такой хронический стресс, как все больше и больше признается учеными, играет очень важную роль возникновении многих болезней. Для онкологических исследований была выведена специальная порода мышей, особенно подверженных раковым заболеваниям. Доктор Райли из Вашингтонского университета провел эксперимент, в ходе которого группу таких мышей подвергали сильному стрессу, а контрольную группу таких же мышей помещали в максимально комфортные условия. По статистике за время эксперимента должно было заболеть 80% мышей, но, как выяснилось, из подвергавшихся стрессу заболели 92%, из мышей, не подвергавшихся стрессу только 7%. Таким образом, хотя все мыши обладали генетической предрасположенностью к раку, на его развитие значительное влияние оказал стресс. Ученые сделали несколько выводов из наблюдений за естественным поведением онкобольных и тем, как оно отражается на их здоровье. Сильный эмоциональный стресс увеличивает восприимчивость организма к заболеваниям. Хронический стресс приводит к подавлению иммунной системы, что в свою очередь еще больше повышает восприимчивость организма к заболеваниям и особенно к раку. Эмоциональный стресс не только подавляет иммунную систему, но и приводит к гормональным нарушениям эти нарушения могут способствовать появлению атипичных клеток как раз в тот момент, когда организм наименее способен с ними бороться. Первое исследование связи эмоционального стресса и рака с применением статистики было проведено в 1893 году доктором Сноу. Описывая результаты своего достаточно широкого исследования в книге «Рак и процесс его развития», Сноу пишет из 250 пациенток, проходивших стационарное и амбулаторное лечение рака груди и матки в Лондонской онкологической клинике, в 43 случаях можно допустить возможность механического повреждения незадолго до заболевания. 15 из этих 43 сообщили дополнительно о недавних тяжелых переживаниях. 32 другие указали на тяжелую работу и нужду. У 156 пациенток заболеванию предшествовали тяжелые неприятности, часто очень глубокие отрицательные переживания, например, из-за потери близкого родственника. И только у 19 не удалось выяснить никаких возможных причин, предшествовавших заболеванию. Далее снова заключают. Из всех возможных причин, вызывающих различные формы рака, наиболее мощными являются невротические. Среди них самые частые ⁇ это душевные переживания, за которыми следует нужда и изнурительный труд. Названные причины оказывают серьезное влияние на развитие и остальных факторов, способствующих этой болезни. Душевно больные же и лунатики удивительно редко подвержены любым формам онкологических заболеваний. Что ж, отметим для себя, что их отстраненность, отрезанность от внешнего мира и жизнь в своем собственном каким-то образом защищает их и от воздействия различных канцерогенов и предотвращает заболевания раком. До встречи в следующих выпусках!